Это видео посвящено тому, как сделать визуальные закладки в браузере Google Chrome. В общем-то, это видео является продолжением предыдущего, которое называлось «5 онлайн-сервисов для бухгалтера и предпринимателя». Если вы не смотрели предыдущее видео, обязательно посмотрите. Ссылочка будет в описании под этим видео. И я настроила такие визуальные закладочки по тем пяти онлайн-сервисам, которые очень полезны для бухгалтеров. Переходим, попадаем на сайт и набираем информацию. Как же это сделать? Для этого в Google Chrome нужно установить специальное расширение. Вы вот здесь наверху видите название данного расширения. Называется оно «Атави». Сейчас я покажу, где находятся все расширения, которые есть в браузере, и как их удалить. Я сейчас буду это расширение удаля удалять и устанавливать его по новой, чтобы вам все показать. В браузере переходим на малозаметную кнопочку в правом верхнем углу три точки. Нажимаем ее. Здесь у нас будут настройки. Нажимаем в левом меню, опускаемся ниже, находим расширение. Вот это все расширения, которые в данный момент установлены в браузере находим вот это вот расширение от Ави, вот оно здесь первое, и удаляем. Если вам в какой-то момент какие-то расширения стали неактуальны и не нужны, вы просто заходите сюда и очищаете все эти расширения. То есть если вы им не пользуетесь, ни к чему, чтобы они у вас стояли, они занимают место на компьютере, память компьютера оперативную, поэтому... Старайтесь здесь наводить порядок. Я удаляю это расширение, чтобы показать, как его установить. Так, вот тут просят необходимо указать имя, потому что я удалила. Переустановка напишу. отправить. При удалении вот некоторых программ они просят указать причину, почему вы вдруг перестали пользоваться этими программами или расширениями. Вот это как раз один из видов, да, вот в таком расширении просят оставить информацию. Так, закрываем. Все, я вернулся Google Chrome и здесь вот у меня такой вот интерфейс. Я здесь тоже на, настраивала вот такие вот закладочки, но это уже без расширения, ну, возможно, это тоже работа какого-то расширения, которое установилось по умолчанию вместе с Google Chrome. Возвращаемся к установке нового расширения. Чтобы найти какое-либо расширение в поисковой системе Google или там Яндекс, набираем, набираем просто расширение Google Chrome. Расширение Google Chrome. И нас сейчас будет интересовать интернет-магазин Google Chrome. Вот сюда мы переходим. И здесь мы или же название, которое запомнили, набираем, или же набираем, оно по-другому называется менеджер закладок. Вот, набрали менеджер закладок, или же можно было бы сразу назвать, набрать вот это вот название от Ави. Увидим нужное расширение, нажимаем на него и нажимаем по кнопке «Установить». Установить расширение. Расширение установлено. Когда я его первый раз устанавливала, меня программа просила зарегистрироваться или войти под каким-то из логинов социальной сети. Так как я его повторно ставлю, установ, программа установки запомнила мой выбор и вот меня так пропустила. А так у вас будет, будет окно с выбором зарегистрироваться или войти под какой, через какую-то соцсеть. Так, смотрим, переходим на новую вкладку в браузере хром и смотрим вот она расширение установилась икса и даже запомнила все мои настройки которые я делала оставить так здесь пишем хотела вам показать как добавлять новые закладки но я вам все равно покажу видите я сделала отдельную еще папку для бухгалтера и сюда вынесла вот эти закладки. И то, что я его сейчас только что удалила и переустановила, было все запомнено, и мне уже не пришлось делать новые вот эти вот э, визуальные закладки. Но я вам сейчас все равно покажу. Чтобы сделать новую визуальную закладку, здесь все просто. Мы нажимаем вот по этому большому плюсику, идем в какой-то файл, где они у вас записаны. И копируем название, копируем адрес сайта. Копировать, вставить. Здесь мы даем какое-то название сайта. Видите, я их уже все называла. И у меня уже есть подсказки. Бухгалтерская отчетность. Здесь мы выбираем, у вас здесь будет только начальная. А так как я уже создала новую папку, у меня еще появилась папка для бухгалтера. Я ставлю начальную. Добавить. Можно сделать вот новую группу. Было бы. Вот, к сожалению, бухгалтерская отчетность, сайт, почему-то здесь картинка сайта не подцепляется. Сейчас сделаем следующую закладку следующего сайта, это реестр субъектов малого бизнеса, там уже будет с картинкой сайт. Вот, выбираю, уже не печатаю, а выбираю реестр субъектов малого бизнеса. Добавить. Здесь уже картиночка от сайта идет. Это вот единственный сайт, откуда почему-то картиночка не подтягивается. Ну, бывает такое. И, и таким образом делаем следующие закладки. Я сейчас третью сделаю. Больше не буду. И так все понятно. Это самозанятость. У нас закладочка будет копировать, вставить. Самозанятость добавить. Здесь еще, обратите внимание, здесь еще можно настроить курс доллара, погоду, город поставить, в котором вы живете. Вот я тут по умолчанию стояла Москва, я поменяла, поставила город Серпухов. Ну, к примеру, чтобы это все выбрать, здесь по шестереночке я нажала, добавить виджет. И вот здесь прогноз погоды. Например, но ну давайте какой-то город еще введем. Колонна. Колонна Московской области, чтобы вы видели, как это делается. Готово. Так, а добавить. Виджет добавлен. Готово. Смотрим. Вот у нас Серпухов. Дальше колонна пошла. То есть вот здесь вот... Еще раз здесь готово нажимаем. Вот здесь такая малоприметная шестереночка. Когда вы ее нажимаете, здесь появляется вот эта уже большая кнопка «Добавить виджет». И здесь вот вы можете еще добавить какие-то дополнительные виджеты. Также здесь еще можно поменять фон. Я сейчас его менять не буду, но просто покажу, где это делается. Вот здесь вот. По три полоски нажимаем сюда. Здесь еще открывается дополнительное меню по настройкам данного расширения. И здесь вы можете поменять тему, то есть выбрать какую-то из предложенных тем. Или же перейти на следующую вкладку «Моя тема» и загрузить с компьютера какое-то изображение или фотографию. На этом все. Благодарю вас за внимание. Если видео было полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал.